Ищу богатую женщину в целях создания обеспеченной семьи. <реш> Лучше всего, если это будет девушка женского пола, <реш> без вредных мужских привычек. <реш> Немного о себе. Родился в семье честного труженького. Вырос в семье уголовника. Из родителей помню только соседей и участкового. А гинекологическое дерево моей семьи корнями уходит в глубину веков. А в детстве был филателистом. Особенно увлекался изофией. За что я получил первый строк. Национальности подхожу многим народностям, даже прослойкам. Характер к спиртному неустойчивый. Однако с похмельем могу применить силу вои. В приросте 152 кажусь со стороны очень стройным. А таких, как я, говорят, мал клоп да вонюч. Глаза голубые, уши синие, нос красный, мыси черные. В сексуальном вопросе высоко эрудирован. Не раз проходил лечение в кожу-вен Пол юношеский без примесей. К сексуальным большинствам не принадлежу, однако предложения поступали. На здоровье не жалуюсь, если убрать костылей, то будет казаться спортивно подтянутым? Образование слегка начатое среднее, склонен к умственному труду, два раза поступал в ПТУ и провалился на сдачу документов. Увлекаюсь стихами Антона Павловича Пушкина и восточными единоборствами, в частности, Камасутра. По гироскопу Кезарок со стажем, та, совместим со всеми, кроме недоношенных. Из вредных привычек, иногда ношу очки, хотя зрение стопроцентное. Счастье! а в силу сложившейся обстоятельств в очередной раз лишён свободы так что жильем на ближайшие пять лет обеспечен однако соглашусь на переезд девушек разменявших восьмой десяток, прошу не беспокоить коллективные заявки рассмотрю вне очереди фотографии присылать Обнажённый в обнаженном виде профиль подробнее расскажу о себе предоставлю отпечатки пальцев на очной тавке. писать поселок зону типа психиатрическая клиника строгого режима абонентному номеру заключения 7